Ну что ж, давай, я хочу отбить. Я хочу вернуть. Вот новая колода. Я взял пока Паркача до пятого. Вроде бы это логично так? -то. Я не боюсь, потому что она вторая. И тем более, у него обычный персонаж. Не редкий, не легендарный. необычный. Он просто, наверное, простой. Так, ну что ж, пять карты это. Я там проиграл, обещаю, что не проиграю. Может быть, ради защиту бац. Или просто думать не атаковать и копить, копить лучше тоже подкрепление самым выиграем или писал купить еще опса не надо не это не та карта но она похожа на ту карту которую мы с вами играли но эту карту мне очень нравится пока тут большая территория можно что-то выдумать новое опасное и смертельное для игры Clash of legends классно сказал Clash of legends так, давай, ну и обычно сначала брать. Аду к сотку еще нас соберем. Потом. Лучше не секса, потому что нужно сказать, да? да. А почему а, можно? Надо бы покажи минут. 35, 35. Я думаю, гремиум нужно запустить для безопасности. Пока что летающий сойдет по дороге. Да, что-то он занимается, скажи мне алло мы тут сейчас будем ворвать ч так давай тогда валм допустим без бас так вот тем самым Ой, почему не будем не сделать это добра а. он тоже так делает слушайте ха йо он так делает Давайте 400 возьмем. Да, мы тоже в базах нарушим. 50 на 50, нет, ну, не значит, четко... 50, 50. Борзе, борзе. Хочу, хотел, бы, хотел бы так сделать. Да, иди, помните? Он одного порубил. Может быть сначала подефанемся, чтобы он потом достроил, а то вдруг он не достроил. что то нужно секретно строить, кстати. Давайте построим что-то секретное. Ну, тут базу построим, наверное. Главное, чтобы он краба не запустил. Ну, я в воду геню. В воду краба. Вс. Атакуйте. А, он ордой свой атакует. Фарбол. А, хитрец, блин. Ну ладно, ну ладно. Потому что будет на так достаточно маны, 400 маны. Это просто, я понимаю. Капец, он умный, да? Выпускает орды кучу орд. Самым самых ячейках строено. Так, блин, зачем строить маны? Ладно. Эй, пацаны, что, блин, делайте? Сюда и ем. Точка сбора. Так, ящик здесь. Точка сбора здесь. Войска. Даже если он нас сломал дух, мы не победим до сих пор. Скорость и погнали копать. Ну вы знаете, наша тактика такая, вот. сработает, я уверен в этом. следить за картой еще. Так, чё собирать подсобрать минерал? Достал. Сюда идем А, блин, какой сильный на фарбован. Ну что, Да. Йо, не обноглел. Йо. Он реально не обноглел. Кордус спускает, читер, блин. Он я, я, читер. Похвастает. Он ждет два читера. Нет. Нет. вот тут ах ты что блин такой хитрый атакуйте блин атакуйте обрубать и все Вы не слышите меня? нет друзья ну реально учиться блин ну как? как так быстро накопить можно ману напиши комментарий. вот как быстро можно копить, найти вот не еще я никогда это даже не делал я не хочу это делать может быть доворян атаку атакуешь, атаковать ну давайте давайте ч что ты не играл Игра, ну, так точка сбора сюда блин иди блин научись -мо командовать строительство и хоть я тут захватим построим здесь точку секрет что там, там, там? Стоп. Сюда. Вон где я такой. Твоюш налево. твою Твоюш налево, эй, борзый чувак. Ну какого, блин? Ну реально. Он сумасшедший. Ну, ученый сумасшедший. Он сумасшедший. Алло. Мы назад, туда, туда, сюда. Ну что это у такое? Да пошел ты. Ну реально, он сумасшедший. Дедушка. Атакуйте. Все. Вот мне плевать Чтоб он не сдал заново, да? Без он будет. Что понял, сдавзинул, да? Я понял, Без будет четко. давайте брать oh oh он... он что то замутил oh так чё блин спать какое блин спать я вам что говорю спать я такой да твою ж налево твою ж налево блин пей шампанское свое ну реально спать хочет на строим топ не тут все построили раз пошел два пошел не по 3 три пошел четыре пошел прыжок ладно, ладно. А, друзья ну это ладно я это ролик выложу В принципе нормальный тебя просто тупо ну, не знаю двоечник или не двоечник запускаете орды, и меня тянет вниз тем самым я никогда наверное ничего не сделаю новая топовая Бризыв. атака призыв учись Такой. призван тоже орды кстати я тоже хочу орду призвать а то он он он он он ну реально смотрите, что происходит у нас же пропала защита А, шансы 0 просто шанс в 0. Или есть шанс? А вот, вот интерес твое мне пиши в комментариях. Не подглядывай ролик, я не знаю. Но он что спятил? Сколько шампанского выпьют чувак? Отдохни, расслабься, пить чайок свой. Он такой, ну реально он с ума сошел столько откуда тебе столько сначала вот теперь да я тебе верю что тебе но вот столько количества сначала это было много вот такой смысл а ты где я такой кукарику -ку. все это не скажу где я я буду ждать где ты сначала Там. берем все что есть так скажем, сейчас он найдет нас, <свес> Тогда, так, такой, нет а нет у меня <свес> Мороз. Так, ну че-то жаль, не лучше, у нас нашла. <свес> реально много, слишком, ну реально, вот смотри, Фициальный. В общем, друзья, ведь, ведь делать все выводы, но я считаю, что он реально... Реально накрутил. Как-то он накрутил. Ну, естественно, из пьян то, что там найдете. Но... Капрак. Я даже почти дошел к нему умрять, я потом уже что-то А что? Пика это. Пика забьем такой больше. Пимчторженраков не больше. Я почти дошел к нему, кстати. Значит, факт о том, что количество побеждает себя. Это моя, конечно, фишка. он меня забрал фишку. Смотри ролики. Тут фишки забирают, а я урон за план. Давайте тогда отобьем. Прям проли. Всем удачи, пока. В следующий ролик обещаю, что я побил. И верну нашу славу.